Всем привет друзья сегодня у нас 16 -е. сегодня я собралась испечь пироги и у меня будут 5 начинок так покажу сейчас капуста андрей очень любит эту начинку капусту я говорю если капусту если капусты не будет с капустой пироги не, не спеку у меня по, по магазинам побегал, нашел капусту. Свою капусту мы уже съели. Затем с консервой рыб, рыбник сделаю. Ватрушки с картошкой и с творогом сладкий. Ваниль там, сахар, яйцо. Дети очень любят. И самая вкус, вкуснюшка их, которую они любят. Сосиски в тесте, и я буду добавлять чуток туда сыра, заворачивать вместе с сыром. Я их нарезала, уже подготовила все. Тесто я сегодня 4 утра поставила, время 8, нет, 9. У меня все готово. Начинаю делать. Вначале с капустой сделаю листа 2. Подготовила тесто, вот накрутила вот такие шарики. Они у меня отстоялись, очень хорошо, как вы видите, на бухле. И можно раскатывать пирожочки буду делать. Начинаю с того конца, так как они первые у меня. Закрываю полотенцем, чтобы не обветрилось тесто. Чуть-чуть приминаем. Кстати, сегодня у Андрея, моего день рождения, на день рождения, решила пироги испечь на его на день рождения решила пироги испечь. Муки я много добавила, чтобы не бегать сто раз. И оттуда буду забирать и делать. Кто-то мне писал <coughs> в комментариях, типа, Гузель, ты чё, говорит, треугольники, пирожки не делаешь? Я делаю с капустой всегда треугольники. Вот. Капуста затушилась очень хорошо. Я обычно добавляю сюда яйца но андрей говорит не надо он не любит с яйцами вот потушила чисто капусту и все ни лук ничего не добавляю получается очень вкусно муки много здесь у меня вышло мы ее отряхнем чуток ничего страшного а, привет, тут подготовила еще э, смазать пироги яйца с молоком. После я вам покажу. Детишки у меня отдыхают. То есть спят. Девчонки проснулись. Э, мальчишки вот сейчас будут просыпаться и делать уроки сразу. Они с утра делают уроки, а потом занимаются своими делами. По ряда мне сказала, мама, разбуди меня. Она поздно ложится у меня, вечно в телефоне. Я будить не буду, пускать спит. Я лучше одна спокойно поделаю эти пирожки. Кухню закрыла, чтобы сюда не бегали девчонки. А то они мне... Ну, сейчас прибегут, мне кажется. они. Так, я сейчас делаю сосиски в тесте показать способ, как можно делать сосиски с сыром слив. Так, раскатаем ее полукругом. Я вот добавляю с одной стороны, допустим вот сыр вдруг поменьше, я добавляю с двух сторон. А если потолще, то одну. Так, нарезаем боковушки и обязательно я туда вот в тесто, а в тесто, под сосиску сую тесто, чтобы она у нас не расползлась. получается такие красивые сосисоны в тесте. Вот. Сегодня у нас чистый четверг еще перед Пасхой. У Андрея, говорю, вот такая сосисочка получается у нас Красота. Потом мы это будем все на противный лист складывать и смазывать яйцом. У меня уже первая партия ушла с капустой. Заходите, они снимет. Не снимает, она вот она стоит. А? Что, спит, Даринка-то? Да? Спит, спит. А девчонки? Ну, слава Богу, ко мне лишь бы не пришли, я их так быстро стараюсь сделала, чтобы ко мне не бегали, а кто стучался сюда? Не ты? Нет. Таминка, ко мне звонили. Мать? С днём рождения поздравили. Мама поздравила? Вот А то я жду, думаю, позвонит, нет. Я тебя первого поздравила. Первое поздравила. 6 утра. Позвала что ли, маму таки? тебе? Понятно. Так. У Андрея говорю на день рождения. 40 лет нельзя было отмечать. Не отмечали. Затем Пасха на день рождения вышла у него. На Пасху не отмечали. Теперь у нас а, у Андрея чистый четверг. Опять поминальный день. Вот. Ладно, побалублю пирожками. И бабушке надо помянуть обязательно наших родственников. Это надо так что вот так вот ну в принципе вот такие красивые сосиски получаются мне очень нравится не надо заморачиваться закручивать это все и быстро косичку плетешь и все надо будет еще луковую шелуху почистить мне лук почистить от шелухи. И буду нынче только ею красить яйца. Так как мне краситель вообще не нравится. Он вечно пачкает, маркается. Дети, да и мы сами, руки все потом в краске. А с этими луковой шелухой, они яйца даже вкуснее получаются. Мне очень нравится. И моей маме очень нравились. Так что, Нынче я буду чистота из ничего. Ну то есть натуральный краситель. Вот, надо будет очистить, подготовить, замочить его, потом в субботу куличей настряпать, чтобы уже в воскресенье поставить на стол. Фареда сегодня хотела папе еще торт испечь. Я говорю, пирожки состряпывают, че торт? Опять мне попадет это все с печь не хочу. Андрей Нянькается. Так, ребятишек надо будет видеть. Все, три листа. Подготовила там под ватрушки еще. Ватрушки сейчас буду делать творожные. Аминка бегает. прикуска мамина, О, я боюсь ее, она сюда хочет зайти, она уже здесь, здравствуйте, здравствуйте, иди, иди там играй, иди там играй, ладно? Уйди, пальчиком не трогай, ладно? А теперь я сделаю ватрушечки с творогом. Вот так берем. Вначале я раскатала вот эти, а, как их назвать-то, кругляшки, колобочки что ли. И вот в середку мы нажимаем кружечкой и получаются такие они ватрушечки. И мы сейчас сверху будем а, добавлять творог ложечку вполне хватает вот, аромат обалдеть вкусно кстати я еще сюда добавила ванилин не сахара порошок это я потом все смажу яйцом обязательно я сама люблю творог не только я мы девочки все любим творог Мальчики любят больше сосиски, мясо, а рыбник. У меня Дима вообще рыбу не ест. Я, говорит, не буду. Даже жарю, допустим. Он не ест. Этот запах, говорит, невкусный. Я тебе тесто дала. Дала? Иди играть. А? Угу. Только дверь закрой с той стороны, ладно? Ага, ага говорит. <смешно> И записала Супрюба. Садись со мной, хочешь зайти? Только не мешай маме, ладно? Ага. Мама в делает такие вкусные вкус... <смешно> Конечно тебе не н ⁇ м. Геннария, Аминия, <смешно> Да, <Фарьер. смешно> Да. сейчас вот угу. Ну вот сейчас подготовлю вот это все. Я сейчас а... Ты подготовишь? Да. Хорошо. Здесь... А ты что будешь подготавливать? А? Что будешь подготавливать? Кашу. Кашу? Да. <с И <с суп. А... Суп еще будешь делать, говорить, да. да? Ты как мама? Да. Я ты Мина. Да, Мина. Маленькая аминка, да, витаминка? Да. Я делаю пирожки, вас кормить хочу пирожками сегодня у вас. Маленькую ложечку надо было взять, ну ладно, пальчиком так, хоп, и нормуль, да? Но я я вот так... Мама, смотри, какие вкусняшки сегодня делает вам. Ты любишь? Такие? Да, ты любишь такие вкусняшки? Да? Да. А ты что любишь больше? Картошку? И это много. И это много? Да. Так, мама сейчас смажет это все. Сейчас. Пока не мешай, ладно? Мама работает. Так, я вот здесь разбила два яйца, добавила молочка, которая осталась от картошки. И она не такая густая. Яйца деревенские. Вот. Смотрите, какая она желтая. Вкуснюшка такая получается. Домашние яйки. Яйца. Яйки. Так что вот так вот. И смотрите. Желтенькие, желтенькие. Как это матрушечки классненькие получится. Мы любим матрушки, да? да. Чайком пить. Амина тоже что стряпает у нас? А? Амин что стряпает? Она у меня, кстати, тесто очень любит. Помогает, любит. И кушать очень тесто любит. И сырую картошку. Почему не знаю. Я сама в детстве картошку не ела совсем. Мне мама рассказывала. Возьми. Только аккуратно, ладно? Вот. Я картошку. Хорошо, не урони. Мама мне рассказывала, что я картошку вообще не ела. Хорошо, я тебя услышала, молодец, если не уронишь. Ни в супе, нигде. В садик приходила, даже суп даже не смотрела, не ела. Вот. Наши, дети. Наши. наши, конечно. Наши. У Амины, у мамы. Аминка у нас очень любит картошку, да, сырую. Это твое. Наши. Ваши, ваши. Наши. наши. Наши, Это надо повторить, чтобы она перестала одно и то же повторять. Наш... Нету, что? Нету, есть? Нету, солнышка? Есть, что -то. Есть солнышко? Да. Да? Нет, да. Идем гулять. Да. Маме пирожки надо стряпать. Очень много, видишь. Потом пойдем. Потом, потом пойдем. Да. Да. У нас на улицу а, мы выводим в хлевушок, ходим. Чтобы... Я с сем... папой Да, ты с папой вчера ходила, да? Хар... Генара ходила. Ди -ди -ди -ди. Давид ходил. Еще кто? Дима. Дима ходил. Вы там работали, да? Да, папи. Да, папа, это мой, мой, и мой. Мама тебе и ободочек делала. Ты и на мотоблоке и приехала, и да? Я и, и пилотирую, а папа. Ту с папой приехала? Да. Да, какая ты умница у нас. Короче, а так не говорить? да? Пока она свое не выскажет, она не успокоится. Вот. Ну и все. Ждем теперь это все. Когда по, по очереди буду все убирать. Смазала тоже сосиски в тесте. Ты не будешь гулять? Буду. Будешь? Да. А куда? Ищи. Магазин? Да. Мы да. еще пили арбуз. Да? Арбуз. Не купили еще арбуз? Да. У нас Амина очень хочет арбуз. Уже полгода, уже год, И наверное. Она любит арбузы. Она любит арбузы у нас, да? Да. Очень да, любит. Нету в магазине? Идите Есть? И... Да. В магазине есть? Да, есть. Точно есть там? Да. ну да, пусть. Много-много арбузов? Да. Ух ты умница. Я ты видела вещая. там? большая. Ты большая, точно. Так, мама уберет это все отсюда, да, пока? Да. Угу. Я Играй, играй пока. Играй. Мама это уберет все. Ну и все. Ждем теперь наши пироги. Они там поспевают потихонечку. Ладно. Можно и не. Ну вот, друзья, я у нас тряпала пирогов. Как и говорила. Рыбник. Рыбник нарезали. Получился такой. Воздушный пироги. Получились. Такой. Короче, еще в духовке стоит последний противень. Я уже не стала ждать, потому что у меня уже. Все кушать хотят, но они поели. ну уже время у нас ближе к четырем чай, по умничать хотят. Так, затем вот ватрушечки с творогом. Они такие классненькие получились у меня. Ребятишкам очень понравилось. Девчонки ели. Затем с капустой очень полюбились. ну они любят у меня с капустой кушать. Ватрушки... А Матрушки с картошкой. Вот такие. Классненькие. Сосиски уже один противень съели. Вот осталось, что осталось. Короче, вот такие они получились. Красивенькие, как батончики, мини-батончики. Круассанчики. Или как там сказать. Косички. Можно по-разному. Можно было кунжутом посыпать, но я что-то кунжут не нашла. Нету. Не знаю, куда он делся. В принципе, вот и все мои пироги. Пол стола. На пол стола. Наготовила. И теперь буду отдыхать. Наверное, сегодня же закину это видео. Так что, друзья, всех с праздником. Чистый четверг сегодня. Андрея с днем рождения поздравила. Все хорошо. Дети сытые, кормлены, как говорится. Погода, конечно, не ахти у нас. Сегодня град был. Ветерок сильный. Надо теплицу перекрывать. И Андрей не может. Может быть, завтра, не знаю. Так, Аминочка моя, солнышко идет. Динарку у меня ТикТок снимает свой канал. Она там больно работает, танцует. Она все танцует, танцует, танцует, танцовщица она у нас. Да? Да? Аминка проснулась у нас только что. Вот она смотрит, ничего не разговаривает. Головой мотает. Ну вот. Сейчас выйдет у меня еще один лист. Противень пирогов. Так что вот на мою семью пять сортов пирожку. Так что, друзья, наверное, с вами попрощаемся. Пишите комментарии обязательно. Обязательно всем отвечу. И ставим лайки. Я не знаю, лайки пропадают, кстати. Пропадают очень. Вот, допустим, вижу 40, а потом к вечеру уже нету. Там 35. Бывает такое. Дима, сын пришел. Мордальники мне строят. Поставь нормально, не трогай мою камеру. Я тебя снимаю. У меня рука вот здесь. Он боится, что я камеру к нему разверну. Сам говорит, я буду этим... Как? Ты уши закроешь что-ли там? Он уши как будто закрывает. Фарида, привет, скажи. Ой, нет. Мама, я тебе сказала, почему меня не надо снимать. Почему? А что случилось? Фарида посуду помыла. Вот сейчас. А, чаек хочет попить. Водичку. Водичку? Ну, скажи привет-то. Здорово. Ну, привет. Вот сейчас опять что-нибудь сделает. Нормально себя ведите. Димка он уже Привет. пирожочек хочет с маме вот. Да не хочу я. К маме на плечи ложится, <свист> Лег. Старшие дети называются. Да, они все <свист> к мамочке тянутся, к они лучшей. маму очень любят. Да, да сына. Да, <свист> без комментариев, говорит, без комментариев. Так что, друзья, живем и радуемся пирожка. <свист> так, ТикТок у нас снимает дочь, покажи. А первая, это первую, покажи. Сейчас. Это выкладываем. Сейчас. Выкладываем. Сейчас. Она свой канал ведет ТикТока, да? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Я обманка. Ага. Кушай. Это просто. Я не трогала его. Сейчас что Ты нашла? Нет ее. Блин. Он Она сейчас это закинула Новый ну, канал вид создали, да? Старый, не помним да. Кукла Ладно, все, друзья, всем пока-пока Звезда Ну-ка покажи себя, красавица Вот я Вот я все я уже поговорила со своими подписчиками Дима кушает пирожок на да, вот мне снимаешь ладно все давай пока кранемся. всем скажи пока пока подписывайтесь на канал да? летащие да? а на тик ток может ну, ты про рекомендуешь, камеру? я тик-ток скажу. Ну, ладно. Подписывайтесь. А... Петуховы... Петуховы, Динара и Покажи Анина. Покажи, это... Просто на камеру. Сейчас, вот название. Это у Динарки канал. Тик-ток. Снимают сестра скидок. Реклама сделаем, давай. Кстати, я хочу сказать, она не сразу, не с первого раза снимает скидывает видео она несколько раз снимает Я потом человек. выбирает самое лучшее тогда да. тут скидывает так что Я девчонка скидывает. у меня продвинутая растет <свят> ладно все всем пока пока прорекламировала начинающий канал моей дочери Динарки канала моих девочек Динарки и Фариды амины и амины ну на Фариду мы записали ладно все, пока-пока, скажи -ка.